Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, кстати, мой лапп. И сегодня нас будет сгонял, посмотрел. Это новая рубрика у меня на канале, когда я смотрю какой-то новый фильм и рассказываю и делюсь мнением, нормальный фильм или плохой, пойти на него или не пойти, и прочие-прочие минусы и косяки этого фильма. Так что у нас сегодня будет Том Райдер 2018 года. Только будь осторожна, мир катится к чертям. Тогда два. А сегодня у нас будет реклама по группе поясни за кино. Здесь мы можем узнать а, рейтинги новых фильмов, даже наши новой Лары Крофт. Здесь ставятся а, оценки но, а, обычных пользователей и рейтинги на поиска. Даже, даже здесь есть астрал 2 астрал первый и много фильмов. Оценки и их критика. Так что на это все, ссылочка в описании под видео. Новая Том Райдер была снята по игре Том Райдер 2013 года. Первая Лара Крофт появилась в начале двухтысячных. Я не помню какой год, даже тысячных я уже просто не помню. Я не играл в первую часть, я не играл по вторую, я поиграл предпоследнюю часть, когда Лара Крофт была уже красиво и детализирована. Но иногда я посмотрел обзоры на Лара Крофт и когда у нее были квадратные сиськи, ему то всем понравилось. Потому что это не Диана Джонс и не какой-то там расхититель гробниц. Это была первая же женщина, которая грабила гробницы, стреляла, убивала и прочее. Это было всем интересно. И потом, в 2001 году выходит Лара Крофт, расхитительница гробниц. с Анжелика Анжели и с ее накладными сиськами. Что это говорю? Потому что весь фильм почти что показан только сиськи, ну и убийства. Но это было неинтересно. Мужская, так сказать, колония смотрела на ее сиськи. Ну, так как, во-первых, этот фильм был прикольный, потом была снята вторая часть и как ну, всем понравилось. И потом в 2018 году выходит новая Том Райдер с участием Алисы Вика... Викдайдер или Викандер и так вот. Лара Крофт была, скажу сразу, средничок по снятому. Том Райдер 2013 года, то есть по игрушке. В 2014 году игрушку, то есть полностью перезапустили Том Райдер, и она стала, наконец-то, мощнее. Она стала, хоть пугаться в игрушке, она стала очень привлекательной, даже несмотря на ее круглые формы, которые мы видим, но это не только. Во-первых, это была самая реалистичная игра, была графика выше, всем понравилось, и в 2018 году выходит... Э, так сказать перездание фильма, то есть ну типа э, фильм по игре. Во-первых, я думал, что этот фильм обострится. Я, ну даже давно, я ходил на Assassin's Creed, ходил на World of Warcraft, и сразу скажу, что Assassin's Creed, который выходил, он мне вообще не понравился. То есть Фильм, то есть, он был неинтересным, он был очень затянутым, он был непонятным сюжетом, э, с Игрой он вообще не был связан ничем, ну, кроме анимуса, одной фразы, и все. Больше ничего. Вот этого Warcraft вообще был прекрасен, скажу сразу. Несмотря на то, что. Сюжет был не похожим по игре, но было все равно интересно смотреть. Герои даже были из игры, это всем понравилось. И выходит Лара Крофт, была человеком. Почему? Потому что, как мы помним, Анжелика Джоли она была как терминатор, который просто шел, воевал и расхищал гробницы. Все, это было ее интересно. Ну, она новая Лара Крофт, она стала. Человеком. Она, наконец-то, была похожа на настоящего человека, которое было страшно смотреть за нее. Мне было страшно видеть, как она доставала себя нож. Мне было даже понятно. Но и в минусы то, что косяки там было очень дофига. Но я хочу курить, заметить, что э, самолет из ну, Лара Крофт был скопирован и ставлен в фильм. За это я скажу сразу респект. Действие с парашютом, то, что было в игре, это было очень прикольно. Мне даже очень понравилось. И когда она раз, э, дралась с врагом, то есть, первый, когда она убила человека первый раз, была Патишто точностью, скажем первым, точностью почти, почти что она убила его там, в фильме, э, ногами, или руками, я уже что-то там не смог рассмотреть, а в игре она убила э, пистолетом, но все равно это было похоже, как из игры. То есть, фильм почти что похож. Сразу скажу, что главный злодей не, виска... не похож на таких, как это из других фильмов, типа он пугает чем-то, он держит себя на напряжение. Нет, этого нет. Он постоянно какой-то такой, он типа как этот столб, который стоит, Пфф, убил, Все. Это почти что весь его м -м показ. Он не проявляет никакие эмоции. Он как этот, почти что как терминатор, который просто ходит, или даже робот, и все. Просто убивает и все. Он неинтересен, он скучный и непонятный. Так что фильму я ставлю твердую шестерку. Как и в... по рецензии я ему ставлю шестерку. Даже 5.9 поставил бы, ну ладно. Почему мне такое мнение? Да потому что все говорят. Даже скажу не все говорят так. То что кто играл в эту игру в Tomb Raider 2013 года. Не будет интересен этот фильм, потому что почти что все было повторением, кому-то не понравилось. И в чем прикол? То, что все засрали Алису, вот эту новую, глав, главную героиню фильму Лара Крофт, из-за того, что у нее маленький размер груди. Скажу в одном кадре, у нее почему-то сички надулись, как будто там ботекс появился. Я не знаю. Я так один помню кадр заметил, если вам. если будет еще фильм, я еще раз сделаю обзор. Ну, попробую сделать. Так что вот ставим ему твердое серебро и все. И плюс, что всем не понравилось, что. Фильм почистит скучно. Она говорит: боевик один и тот же боевик. Почему? Ребят, когда вам сделают нормальный боевик, у нас начинаете всех срать, ну, типа форсажа например. Там боевик идет, всем был неинтересен. И поставили ему там семерку и все. Все ушли. А когда выходит Лара Крофт, все говорят, там скучно экшен, ничего интересного, там офигенно экшен. И так что люди вам не угодишь. То вам нравится экшен, то вам не нравится экшен. Пик знает вас. Не забудьте нам не поставить в конце лайк и подписаться на мой канал. С вами кстати, был я, Тимур Лайв. Всем удачи. Пока-пока.